Мы все прекрасно знаем, сколько сегодня развелось обмана. И когда вас приглашают в какую-то церковь, то не нужно сразу верить этим людям и идти в их лукавую организацию. Задайте им один простой вопрос. И этот стих, который записан в Библии, «Верующие боятся и обходят его стороной, как огонь, они боятся этого». Это написано в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 48, в 48 стихе, здесь написано, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Задайте всего лишь один вопрос тем людям, которые приглашают вас в свою лукавую организацию. А у вас там все совершенные? Если они, если они посмеются над вами и скажут, что совершенных людей не бывает, то знайте, это слуги сатаны. Ни в коем случае не верьте им. Мы можем прочитать с вами первое послание Петра, вторую главу, 9 стих, и мы увидим, кто такие верующие, истинные верующие, и кому действительно стоит доверять. И если вы ищете Бога, то вот стандарт истинно верующих людей. Здесь написано, но вы род Избранный. Царственное священство. Народ святой. Это люди должны быть святыми. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство. Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Это люди, которые святые. Это люди, которые возвещают совершенство а лукавые змеи, которые не знают сами Господа Бога, но которые хотят вас обобрать, хотят вас обмануть. Они говорят, что совершенных людей не бывает. Они не возвещают совершенство. Они говорят, что они все грешники. А как мы знаем, что все грешники они будут в аду. Эти люди они говорят, что Иисус Христос их всех обманул. Иисус говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. А они говорят, что Иисус обманщик. Совершенных людей не бывает и никогда не будет. Обманщики – это те, которые приглашают вас в свои церкви и сами грешат, и сами несовершенны когда Господь сказал, чтобы мы были совершенны и чтобы мы возвещали совершенство, призвавшего нас. Поэтому будьте очень осторожны. Возьмите лучше Библию и изучайте Библию дома. Молитесь дома. Ищите Господа дома. И когда вы его найдете, то Он сам вас направит в то место, где действительно будут святые люди. Да благословит вас Господь наш Иисус. Ну, Сережа, почему я интересно сказал? Ведь сегодня новая церковь организовывается, да? Я имею в виду поместные. Я не говорю за общую церковь Христову Вселенскую, я говорю за поместные церкви, да? Где-то братья проповедуют, английцы, миссионеры, люди каются, правда? Приходят новые люди. Там созидается, как говорится, очаг, сходятся люди, начинает служение. А за то, что ты говоришь, я согласен с тобой, да, сегодня всеобщее охлаждение. Даже, можно сказать, церковь спит, но, может быть, не везде есть. У Бога всегда был народ. У Бога он есть и сегодня, знаешь, который на страже стоит, как в дни Ильи. Один брат сказал, что пророк Илья был плохой бухгалтер. Он в семь тысяч раз ошибся, когда жаловался Господу, что Року мечом убили, один остался моей души ищут. Вот, а что ему Бог сказал? Илья, не ты один, и я соблю для себя семь тысяч мужей, да, которые не преклонялись пред, свои колена пред Ваалом и не лабзали Правда? То есть у Бога есть люди. Да, тогда было массово, можно сказать, Сережа. Сегодня, да, где-то единицы есть. Ну вот недавно, не знаю, знаете, слышал, нет, пару месяцев назад у нас тоже была такая сильная катастрофа в нашем городке. Вот. Разбились четверо людей молодых, ударили с машина машина и сгорели все в машине. Ну, а перед этим было сказано, было сказано Господом через сосуд, что дух смерти вот ходит, ищет. Вот, конечно, молились о люди, все, но в другой церкви там, вот, как знаешь, молодежь сегодня, им, им все позволить, нам все возможно, все, все у них есть, машина в руках, деньги тоже в кармане, и молодые есть молодые, а сатана только таких и подстерегает. Как содержать в чистоте путь свой, да, написано 118 псалом, кажется, 9 стих, как юноша содержать в чистоте путь свой, да. Хранением себя по Слову своему, Твоему. Если сегодня человек хранит себя по Божьему Слову, правда? Рожденный свыше, у него есть другая природа. Наше тело – это греховная природа Адама. Но рожденный свыше человек, он имеет внутренний человек, рождение от Господа. Он не может грешить. Но когда он позволяет небодрой своей плоти вылезать наверх, Конечно, тогда люди ослабывают, люди грешат, людям все равно, потому что Адам, вот, когда он рабом, а Дух наш возрожденный, да, как Господин, тогда есть порядок. Но когда наш Господин раб, вот, а наше тело гос, э, Господином, да, а Дух наш рабом, тогда, тогда беда. Мы же знаем, что это самый, самый первый враг наш, это, это наше тело. Наша плоть. Вот. Поэтому сегодня такое ослабление. Но Сережа есть люди, где бодрость, где Бог открывает. Вот. Что, как, вот. что будет дальше и так далее. И многие другое. Да, я вспоминаю свои молодые годы, когда ты рассказываешь, да, что пришли в собрание, не дай Бог где-то по дороге, кто-то что-то неправильно сделал, да. Уже пришел в такое собрание, и сразу сосуд поднимается, подходит вот так. Дите мое, или сын мой, или дочь моя. Вот так и так, и так, зачем ты поступаешь? Вот, не надо. Вот, знаете, в страхе, в страхе были люди. Один человек где там что-то за шиной поссорился, да, она в дома осталась, он пришел, там где-то сзади, пришел там в сенях или там в коридоре, да, спрятался за дверями. Полно народа. Но а Бог поливает Духом Святым человеку, сосуду идет туда. Что ты впрачешься? Иди примирись с женой, потому что накажу тебя. Ты не прав был. Со слезах падает, «Боже, прости», побежал каяться. Вот так действовал Дух Святой. А на моих глазах я это увидел один раз. Десятки лет такое было. Идешь в собрание, дрожишь. Не дай Бог, где-то ты что-то сделал днем. Боисься прийти, потому что Бог обречит. Но даже если уже обличаешь, то принимай со слезами, кайся, Такое и было время. Конечно, сегодня большое ослабление, это правда. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Так оно и есть. Да, Сережа, это правда. Что спасением в Иисусе Христе не иначе. Он спаситель, Он спасает. Церковь это уже как лечебница, да, как школа, вот, которая там обучает, сказать, дисциплинирует людей это правда, она должна быть сильна, она должна быть грозна, как написано, да, как полки со знаменами. Сегодня, конечно же, когда там ссоры, раздоры, клеветы, ябеды и так далее, когда там, как вот Ваня говорит, не Библию читает, а Элену Лайт читает, да, ну только что же там будет? А, да Там, где работает Дух Святой, там порядок, там, там страх Господень есть, там, там люди дрожат, переживают, потому что ходят в страхе Господен. Начало мудрости, страх Господен, правда? Разум верный всех тех, которые познали Господа и служат Ему, и ходят Его заповедями. поведями. и Господень это очень важно. А, конечно, сегодня люди страх потеряли. О, кому что хочется, тот захотел. А что я? Мне здесь не нравится, потому что там очень строго. И я пошел себе уже, собрал таких, как сам. 10-15 человек, вот уже открыл новое место, новая церковь уже. И такие сами туда сходятся. А там, где люди бодресты, там всегда бодрестовали, да. Согласен с тобой, Сережа, там она немноголюдная, людная, но качественные люди, любящие, боящиеся Бога. Это правда. Там, где собираются тысячи, да. Но я не хочу никого судить, не хочу никого, чего плохого сказать, может быть, и там Хорошо когда Бог работает, там, да, и есть это. Вот. А где есть, это я говорю только одно, что вот как покрасивее, как получше, как вот больше денег собрать, то, конечно, там далеко от, от того, что должно быть.